Привет, с вами снова интернет-магазин Водолей и сегодня мы рассмотрим насос Водолей BCP0525U и посмотрим, что эта модель из себя представляет какие характеристики имеет и как ей пользоваться то есть это стандартный погружной электронасос с широким исполнением это характерно только для насосов Водолея у него диаметр 105 мм, так как кабель выходит и имеет дополнительную платку, планку за счет этого чуть-чуть диаметру его больше подходит для скважин внутренним диаметром от 110 миллиметров имеет выходное отверстие 1 дюйм внутренняя резьба кабеля э, у него 25 метров до конденсаторной коробки и метр семьдесят до вилки в комплекте также помимо насоса кабеля и пускового конденсатора идет специальный нейлоновый шнурок длина тоже 25 метров разрывная нагрузка 240 кг. что этот насос может его характеристика заложена в названии Он дает 0,5 литров в секунду 1800 литров в час на, При подъеме на 25 метров Максимальный напор этого насоса Составляет 36 метров Работает он от сети 220 вольт Мощность потребляемая Раньше было порядка 690 ватт На данный момент вот на этом насосе Стоит уже бирка 550 ватт То есть инженеры Промоэлектро работают над тем, чтобы улучшать характеристики, энергоэффективность своих насосов. Это очень приятно. В данном насосе имеется 4 рабочие ступени. Вес этого насоса порядка 9 килограмм. Довольно качественный и нелегкий вариант. Вот. Погружение под зеркало воды не более 10 метров. Количество песка. В который может перекачивать насос не более 200 грамм на метр кубический. Срок службы насоса заявляется 6 лет, но не менее тысяч моточасов. Поэтому, естественно, срок службы у каждого потребителя будет индивидуально и своя длина, так как условия эксплуатации насосов отличаются. Максимальная производительность 60 литров в минуту, 3,6 куба, соответственно, в час. Но это максимально, то, что он дает, прямо вот отсюда выливаясь. То же самое касается максимального упора. Идеальный вариант для подъема воды на поверхность из колодцев, но с применением обязательно кожуха охлаждения, или неглубокой скважины, то есть при, к примеру, глубине скважины или колодца порядка 10 метров, вы можете поднять, подать шлангом куда-то в сторону на метров 20-30-40, и при этом получится порядка 2 метров кубических в час производительность этого насоса. Фактически для использования в системах с автоматикой он не подходит, только в крайне редких случаях, если, к примеру, у вас вода практически вровень с землей стоит, иначе этому насосу просто не останется сил для того, чтобы создать давление, необходимое для работы системы водоснабжения. Ну или вы там выставите очень маленькое давление, буквально одну атмосферу или полторы, ну это некомфортно. Мы говорим о нормальных стандартных условиях, когда должно быть комфортно, приятно и долго работать. Поэтому... Выбираем этот насос именно для систем полив, без системы управления автоматикой по потоку или по давлению. Бережем свои нервы и деньги, покупаем качественный товар. Всего доброго, с вами был интернет-магазин Водолей. До свидания.